Здарова, чувачки, с вами Страйк и чей-то вновь крипипастовые приключения в Майнкрафте. Это уже 12 серия, и сегодня мы с вами продолжаем выживать. Как вы помните, я застрял на острове, что не очень весело, как я сказал еще в прошлой серии. Но сегодня я планирую скрафтить биплан, который я потерял еще в 10 серии. Да, он просто разбился в дребезги, и от него остались вот эти детальки, кроме палок. И сегодня мы будем с вами его строить, создавать, делать. Как я посмотрел, мне осталось крафтить только пропеллер, бензин и... Получается, собственно, с... Блин, я забыл, как тебя называют. Да? Двигатель, вот, я вспомнил, наконец-таки. Так, сейчас мне нужно скрафтить печку. Детали для нее я найду. Детали. Как всегда, мой язык великолепен. Так, давайте спрыгнем и разобьемся, да, правильно. И заберем немножко камушка, он нам пригодится. А, кстати, да, желательно было бы мне сделать дорожку здесь, поэтому я сломаю здесь дерево, чтобы было побольше Прости, дружок, но все-таки я тебя сломаю. Так. Еще нужно здесь достать тебе. Так, так. И последнее. Хорошо. Что очень хорошо. Давайте скрафтим, получается. И сделаем небольшую дорожку. Ну, короче, взлетную полосу. Да, взлетную полосу. Ну, к нам, в принципе, этого достаточно. А, ну да, конечно. Достаточно. Нам ведь еще нужно скрафтить, получается. Не скрафтить, а добыть, получается, немножко коров. Немножко надо добыть э, кожи. Потому что без нее как раз таки и не скрафтить пропеллер. А, нет, подожди, ли, скрафтить. Я что-то подзабыл все. Так, так, так. Так. А, не, не надо, забудьте, что я сказал Осталось нам, получается, движок из всего этого И можно скрафтить спокойно биплан Итак, друзья, я наконец-таки скрафтил канистру с топливом и двигатель Но мне осталось еще проделать а, взлетную полосу Поэтому сейчас я этим и займусь Ее сделаю я не сильно большой, наверное Да вот такой вот и сделаю Ну что ж, друзья, я сделал взлетную полосу, да, вы можете посмеяться спокойно, но я думаю, то, что мне хватит этого расстояния, то есть если я поставлю сюда беплан, я сюда полечу, то, по идее, я должен взлететь, так что особо длинную полосу мне не пришлось строить, да и ресурсов не хватило, поэтому я предлагаю сейчас поспать, а после этого уже начать крафтить. Ну что, друзья, наступило утро, и я предлагаю... Скрафтить наконец-таки наш любимый биплан Вот так я это сделал Логично, логично Что, блядь, со мной не так Итак, давайте поставим его сюда, чтобы было поровнее Где-то вот сюда А, ну да, понимаю Так, я вернулся, все в порядке, все замечательно Просто тут возникли некоторые проблемы с видом моего биплана и я предлагаю забрать некоторые вещи, которые у нас тут сохранились. Которые нам нужны. И это... Да в целом мне тут ничего и не нужно. Поэтому можем просто улетать. Или же забрать что-нибудь. Да, не, не нужно. Что ж, настал, так сказать, момент истины. Э, вообще... Было прикольно одну серию побродить по острову, но я должен возвращаться. Опять моя дикция все портит. Так, главное вспомнить, как правильно управлять им. Так, давай сделаем вид от второго лица. И полетим. Да, наконец-таки. Мы улетим отсюда и вернемся домой. Так... О, отлично. Что за херня?